О подвиге девяти разведчиков в ходе освобождения Крыма в годы Великой Отечественной повествует фильм «Девять героев», который завоевал гран-при второго международного кинофестиваля «День Победы». Всех солдат этого подразделения наградили званием Героя Советского Союза. Долго, достаточно долго работала, где-то около, наверное, года, ну, может быть, чуть меньше, около года, да, работали над этим фильмом. Была очень длительная работа в архивах, потому что очень мало документов по, по, по этому подвигу. Нам пришлось там достаточно такую серьезную работу провести, искать помимо каких-то архивных документов там, в Крымском архиве, в Государственном архиве». Всего за время кинофестиваля было показано около 50 художественных фильмов, которые посмотрели порядка 6 тысяч зрителей. В основную конкурсную программу вошли 27 кинокартин. Я очень рада, что Одинцовский городской округ, сфера культуры нашего округа, выдержали высокую планку международного уровня кинофестиваля. На кинофестиваль представлены как художественные, так и документальные фильмы и фильмы. Наши площадки, на которых проходили кинопоказы, творческие встречи, круглые столы – это дома культуры и наши библиотеки. Работа в архивах, поиск героев и локаций, выезд по городам. Все участники ответственно подошли к своим кинофильмам. Каждый смог показать именно ту часть войны, которая была менее известна. Многие военные историки не знают, что существовали такие аленно транспортные и аленно лыжные батальоны. То есть, Скажем так, была оленная армия, то есть, что кочевые народы севера уходили на фронт со своими оленями и защищали арктические рубежи Родины. Кинофестиваль «День Победы» состоялся при поддержке президентского фонда культурных инициатив и показал высокий уровень организации в округе. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».